Всем привет! У нас сегодня 13 выпуск, можно сказать, юбилейный, 13 число такое классное. И сегодня мы расскажем о санкционированное мероприятие, которое произошло в городе Костроме, 7 октября 2017 года. Город Кострома вышел, чтобы поздравить Владимира Владимировича Путина с его днем рождения. Отправили его на пенсию. Сегодня 7 октября, день рождения Владимира Путина. И мы пришли все на митинг поздравить его. Да, на митинг за Навального поздравляем Путина. Я думаю, его есть чем поздравить. Навального посадили на 20 суток. Народ собирается, но, к сожалению, пока координаторы не подошли. Александр Суботин, Александр Зыков. Мы их ждем. Я надеюсь, их не выцепили органы полиции если не допустят главного конкурента а именно навального то это не выборы вовсе Потому что там сюганов Жириновский они а. какой какой всю голосовал. жизнь видел, да. <с> они всю можете... жизнь в кандидатах и понятно что это просто марионетки которых просто, просто так поставили чтобы якобы были для галочки все фильмы его посмотрели и последний это да. навального Навального. Ну давайте подведем итоги этого мероприятия. Вообще, Елизавета, как вам все прошло? Понравилось? Ну вообще мне очень понравилось. Я испытала много эмоций на этом мероприятии. Начну с того, что а, сбор происходил в городе в Костроме, в центре, uh -huh. где помимо того, что происходило несанкционированное мероприятие, также было народное гуляние, скажем так, правда мы не поняли по какому поводу, там выступали люди, различные коллективы народные, так я понимаю, пели песни, танцевали танцы, тяжелым роком заглушали наш митинг, но по какому поводу мы так и не поняли. Да. Наверное, Владимир Владимирович Путин с днем рождения поздравляли, у нас все-таки в России есть. Как его не поздравить, да, да. в городе ну, Костроме? возможно, номинально он и царь, но вот эти этот рок, да, он вообще абсолютно был не в тему. И я сам не понял, к чему вот эти все представления, видимо, реально хотели нам как-то подсолить. <музыка> Очень удивило, что на митинге не было ни одного задержания. Мы прошлись по всей Костроме, по главной улице, с шарами, там... С флагами, с российскими. Да. Хотя нас э, всегда сопутствовали и ФСБшники, и правоохранительные органы. Если говорить про место встречи, меня удивило то, что там везде стояли КАМАЗы, было ограждено, Алексей, это с чем связано? Да, во-первых, когда мы пришли на площадь, мы сразу обратили внимание на то, что площадь была буквально оккупирована Камазами. В центральной части города Костромы, непосредственно на непосредственно на сковородке у нас объявлен план перехват. Или облава. Вот мы видим тут КАМАЗы, мы видим тут КАМАЗы. То есть по этой улице двигаться тоже нельзя напрямую. То есть власти очень боятся крупного митинга, а здесь мы наблюдаем вообще три команды посмотрите. Они выставлены для того, чтобы люди, которые соберутся на сковородке, не смогли продвигаться по улице Ленина и еще по ближайшей улице. То есть вся территория здесь огорожена». Ну, в общем-то, как такового мероприятия не было, митинга как такового, я считаю, не было. Это просто была прогулка свободных Конечно. людей, то есть да. люди собрались, они прошли с флагами Российской Федерации по центральной, центральной улице улицы. города Костромы. В этом ничего противозаконного нет. Да. Никто не митинговал, никто не кричал. Ну, какие-то мнения, может быть, выразили эмоционально, наиболее эмоциональные люди. Путин! Путин! конечно, видели, как ФСБшники и как полицмены значит, перезванивали со своим начальством, они консультировали, что делать. Я так понимаю, команды задержаний не было, хотя мы были настроены на то, что задержания будут где-то в середине или в начале, потому что полицейские машины и даже автозак постоянно курсировал рядом с нами. Да, Алексей, я согласен, с вами очень удивительно было как раз то, что Александр Субботин и Александр Зыков пришли на место встречи живые, здоровые, то есть их не задержали. как раз мы... Даже не, не ожидали, что их допустят до этого митинга. Меня ты нет, живой? Пока что. Я посадили? живой. Я же только пришел, вы сами видите. Подождите. Слушай, меня еще не двери, увидели. Да сих... двери у тебя сегодня была нет. Нет сегодня, а сегодня почему не Почему так как-то не эксклюзивно? Почему не было крови? Трупов не было? Почему сегодня, бля? Ну трупы были, но у меня только мошки на окне, к сожалению. А, Больше то есть ничего. Ты сегодня сюда удалось... уже дошел? Мы тебя поздравляем. Александр, я хочу вас поздравить с тем, что вы пришли на площадь, в общем-то, сюда, жив, здоров, без крови, без трупов. Ну да, все спокойно, как видите, народ собирается тихонько. То есть задержаний никаких не было. Вот националисты русские подтягиваются за нами сила. Русские националисты тоже участвуют в мероприятии. Мальцевская банда тоже здесь. В любом случае, как мы видим, самые, так сказать, передовые силы общества собираются в этом месте. И вокруг, чего они собираются? Вокруг призыва Навальному. Спасибо ему за это. Что самое большее хочу сказать. Объединяемся. И не важно, каких вы политических взглядов. Навальные, националисты. Коммунисты. Самое главное, чтобы убрать Путина. Путин вон. Естественно, там были в первую очередь Навальновские, там были русские националисты, там были коммунисты, там были либералы, там были представители каких-то таких течений, как, например, Вячеслава Мальцева. Да, но То всех связывала много... одна цель. Да. Мы поднимем страну, бля, мы страну сделаем свободной, да? Самое главное, чтобы страна была свободная, это в первую очередь надо убрать нынешнее правительство, нынешний режим. Потому что мы сейчас, никто в этой стране, нам не дают ни слова, нам не дают ни выйти, ничего. Не Когда мы выходим, нас просто сажают. То есть, спасибо Алексею Анатольевичу Навальному. Он, в общем-то, подставил себя, призвал народ России выйти 7 октября и поздравить Владимира Владимировича Путина с его последней осенью в роли президента Российской Федерации. Мы пришли, мы продемонстрировали свое мнение Хотелось бы еще сказать Александру Зыкову, он координатор штаба, он очень ярко выступал перед людьми. У него была очень яркая речь, которая как-то мотивировала нас там идти дальше. Хотя была плохая выявлять, погода, да, да, выявлять свою волю. Ребят, кто не согласен с тем, что Путин вор? Ну вот из здесь присутствующих есть хоть у кого-то какие-то сомнения? Саватаева, сотрудника ОВД, я не спрашиваю, где он? А, он уже убежал? Окей. Okay. У кого есть какие-то сомнения, что Медведев вор? Есть хоть, хоть у одного человека. Ребята, а кто хочет свободной России в будущем? Мы! А кто власть здесь? Мы! Мы здесь власть! Но? Мы здесь! здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Ребят, я хочу вам сказать, даже несмотря на то, что ничего не согласовали, никто не струсил. И посмотрите, сколько нас здесь. У нас было всего три дня на то, чтобы известить вас об этом мероприятии. Огромное спасибо каждому, кто пришел. Я хочу вам сказать, что никогда не произойдет такого момента, когда у нас будет несогласованное мероприятие, кого-то задержат, а кто-то струсит выйти. Я обещаю, что я вступлю за каждого у вас, из вас, если у вас возникнут какие-то проблемы человек в одном городе, это разве, недостаточно того, это разве недостаточный повод выпустить Навального, незаконно осужденного из-под ареста? По-моему, этого вот достаточно, если бы мы были в нормальной стране цивилизованной. В нормальной <реклама> стране его бы и не посадили. В нормальной в стране его, во-первых, не, не, не, не посадили, а в любой другой нормальной стране его бы вдобавок выпустили мгновенно, как только бы люди вышли на улицу. Боремся за светлое будущее России. Да, конечно, без организаторов у нас бы ничего не получилось. Спасибо им большое за то, что оповестили. Люди бибикали нам, конечно, машины. Многие даже из автобусов нам бибикали, поддерживали. Это очень значимо для нас. Причем очень патриотичные выкрики. Слава России! Да. да. Ну, то есть, эту прогулку можно смело назвать политической агитацией. И спасибо, конечно, за это штабу Навального города Костромы. Ну что, друзья, мы будем закругляться. Обязательно подписывайтесь на наш канал, посещайте штаб Навального в городе Кострома. Всем пока! Пишите на почту.